суток. С вами Сергей. И сегодня я начинаю новый проект. Новый проект это насадка вот такого топора. Топора. Сейчас я на нем минуточку остановлюсь. Расскажу про него. История этого топора она очень старая. Она уже даже теряется. Это финский кованный топор. Я нашел его здесь в доме, в подвале. В подвале это по бабушкиной линии бабушка Финка. Достался по наследству такой топор. И он был лопнувший. Лопнув. Я Он изначально имел классическую форму. Это я его так обрезал. Лопнувший он был по обуху. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Я сюда вырезал э, профиль 40 на 40 толстостенный. Вырезал его бухать П и вот так вот вставил и обварил. Обварил, заварил, заварил сначала трещину с двух сторон и потом вот это место усилил. Топор получается тяжелый, хоть он у меня и обрезан, но топор все равно тяжелый. Топор весит ровно килограмм. Если мои весы меня не обманывают, то он весит ровно килограмм. Сделан к нему вот такой клин. Клин, который я сам разработал. Клин, который называю по своей фамилии. И буду насаживать на такую ручечку. Это бук. Не судите строго, что э, топорище не самодельное, я не заготавливаю сейчас ничего, да и мне принципиально работа слишком объемная. Все это надо будет выбирать болгаркой, а болгаркой одной рукой работать э, устаешь быстро. Так что я сделаю вот такое топорище. Почему длинное топорище? Длинное топорище. Потому что раз так как топор тяжелый, топор тяжелый, я его планирую использовать под э, рубку дров. Под полку дров использовать. А под полку дров. Для хорошего размаха надо длинное топорище. И под такое я долго думал насаживать на коротенькое топорище этот топор или на длинное. И все-таки решил насадить на длинное топорище. Здесь есть маленький сейчас нюанс. Придется очень, так скажем, постараться. Топор, топор, внутренняя часть пробита не соосно. То есть если ровно здесь вот отточить, топор будет на топорище вот с таким наклоном. Сейчас надо будет это вот сидеть и выдирать. выбирать. Выбирать, чтобы ровненько насадить. Насадка будет не очень, прост, не очень простая. Буду обрабатывать напильником потихонько и по мере возможности подгонять и смотреть. Ну что ж, приступим к работе. Сделал заход вот этим напильником крупным. Я уже давно напильником все насаживаю. Вот так вот. Первое очертание топора сделал. Делаю я постепенно, делаю сначала вот так, и потом постепенно-постепенно начинаю углубляться. Получается все ровненько, хорошо. В этом деле главное никуда не торопиться, не спешить. Максимально плотно попробовать насадить, с максимально плотными зазорами, не торопясь. Сейчас я вот буду вот так вот дальше уже увеличивать. С этой стороны также. И потихонечку мерять. И с каждым миллиметриком все глубже и глубже продвигаться. На просвет по плоскости напильника смотрю и поправляю. Сейчас пока выглядит это вот так. Уже неоднократно набивал, набивал и продолжаем набивать так, по плоскости. Смотрим, смотрим. Топорище у нас вот так осна. А сам топор кверху, значит надо вот эту сторону еще мне больше туда проваливать. Сейчас так. Сейчас я еще посмотрю. Да, она видно, что топор вот так, а топорище вот эта часть выходит кверху. Вот просто я говорил, что он самодельный и М -м -м. вот эта часть не соосна пробита. Так, снимаю. Ну вот мы насадили, вроде более-менее носик не уводит в сторону, чуть-чуточку заметно, но это не страшно. Теперь разметили под железный клин, буду делать на два клина, один железный, второй вот сюда деревянный. Так как с этой стороны плотно прижата, я смещаю в стороне обуха, здесь образуется большая щель. Здесь и здесь. Вероятнее всего, я еще маленечко разведу бокситной смолы. И это дело посадим еще на эбоксидку. Так, теперь наша задача, надо сделать прорезы. прорезы. Сделали два пропила, и каждый пропил сделали миллиметров на 5 больше, чем клин. Чем клин. Здесь сверлышком потом прошли прямо по пропилу, хорошо сверлится это самое. Это сделать, чтобы не давать возможности проходить трещину. И теперь, когда вот деревянный клин первый вбиваешь, она иногда сжимает так, что не поймать никак вторым клином. Вот так вот треугольным напильничком, треугольным напильничком делаю заход, чтобы потом было удобно вставлять второй клин. Оба пропила делаю. Так, Ну вот так вот получается. Вот это будет здесь стоять второй клин. Эргономика такой ручки мне не подходит. И сейчас при помощи болгарку сделаем ручку эргономическую под свой хват. Лишнее снимем и аккуратненько зашлифуем. Ну вот, вчера закончил делать эргономику ручки. Ручка теперь вот так выглядит. И сегодня наношу простейший узор. Я делаю спиральки. Спиральки при помощи вот такой алмазной струны и ножовки. Вот, кстати, классическая советская ножовка по металлу. Так вот, не торопясь. Такие спиральки позволяют Топорищу держаться крепкой и надежно из руки, в руке и никуда не вылетать. Глубиной где-то 2,5-3 мм заглубляюсь. А диаметр ее, наверное, 3,5 мм на глаз. Так, сейчас у нас начинается самый важный процесс. Самый важный процесс. Здесь у меня чистое трансмиссионное масло с машины осталось. И мы сейчас все это дело будем промазывать. Промазывать. Вот таким вот образом. Промазывать сразу скажу, я буду не один слой, слоя 3-4. И это займет где-то у меня около недели. Около недели. Можно масло заменить олифой. Алифа, ну у меня сейчас алифа в дефиците, а масло есть в наличии. Так. Масло наносится хорошо, ну, быстро. Так, а теперь я ставлю вот этот остаток масла вот сюда. И вот этим торцом ставлю прямо на всю ночь. Оно будет дерево впитываться, дерево впитываться. Завтра разверну, поставлю вот этим торцом. И такая процедура займет несколько у меня дней, даже не несколько дней, чуть более недели. Я буду мазать, она будет подсыхать, я буду мазать, она будет подсыхать, будет подсыхать. Обработка рукояти маслом уже закончилась Прошло где-то полторы недели С последнего момента обработки Дерево полностью себя впитало масло И теперь начинаем эту рукоятку Крыть лаком Лак я выбрал бесцветный Бесцветный. Первым делом я крою вот это место Вот Это место. Это надо обязательно Потому что топорище это железо Это источник Влаги И вот здесь я все Покрою несколько слоев лака. Первый слой на рукоятку. Его надо хорошо размазывать, чтобы протеков не было. Ну что ж, приступаем к насадке. Первым делом забиваем деревянный клин. Ровно держишь, криво держишь. Теперь поехали уже. Лений заключительный. Так. Готово. Почему я говорил, что я всегда это дело делаю прессом? Но тут мне надо делать приспособление. Пожалуйста, крупным планом это выглядит теперь вот так. Теперь это уже никуда не денется. Вот эти места я сейчас еще замажу бокситкой, чтобы не было щелей. Пока работа на сегодня закончена. Вырезал я вот сюда медную пластиночку. У меня мед еще осталось со времен, когда я блесна самодельно делал. Кстати, есть видеоролик у меня на канале. Так, сейчас я приколочу войтиками. Пластиночка эта нужна. Она будет у нас действовать в случае того, если промажете мимо Клича, то есть получится, когда удар вот такой вот, она защитит древесину. На самом деле, раньше набивал просто банку жестяную от консервных, от консервов, брал жесть и набивал. Да, жесть она мялась, но функция топорища, она защищала. Вот, сейчас поменьше Медную пластину красим, защита обуха это токорище слой лака нанесем я чеканить ничего не стал у меня во первых сейчас ни чеканов ничего нету да и чеканить мне уже одной рукой не получится а раньше да я чеканил Блесно делал я уже упоминал что ролик есть можете посмотреть так сейчас сейчас вот это топорище. Очень, конечно, много оно вызывает споров. Я знаю то, что оно будет скользить. Нет, оно в действительности у него зацепление. Вот, смотрите, хорошее довольно зацепление. Вот даже до красна. Но когда колите дрова зимой, в основном мы колем зимой дрова, вы берете ключи а ключи в снегу. И снежные перчатки, вот тут, да, оно начнет скользить. Любое топорище, даже не обработано, даже пропитанное маслом, оно будет скользить. Так я делаю следующим образом я беру, два, два. беру вот такой вот песочек песочек крупный мешаю пропорции примерно 1 3 Вот сюда Слоем Наношу Единственное, сейчас песок сырой Так я обычно сухой еще Сверху посыпаю на лак Так она закрепила Часть только обрабатывается вот это. Где вы держите Второй надо. таким вот образом, сейчас подсохнет, и сверху обычным цветом, бесцветным лаком слой еще закрепим, закрепим. Процедура, конечно, не вечная, я где-то раз, при интенсивной работе, где-то раз в 5 лет обновляю, а, это, кстати, у меня второй топор, я тоже переделаю, второй топор, окрасятся а они у меня вместе, не меньше крупным планом, как получается. Вот получается, вот так сейчас слой высохнет, и я обычным, обычным лаком это все дело закреплю. Приступаем к покраске. Краска бронзовая краска, так называемый лак с бронзовой. Крашу я так давно, мне таким образом нравится. Крашу на грунтовочку, держится хорошо. цвет приятный. Можно покрасить двумя цветами, используя золотую. У меня в данный момент нету второго цвета. Так что будем довольствоваться об Эстетически у меня такая задумка была. Покрашу два слоя. Приколотили на гвоздики с латунную закрывашку для эстетического вида. И теперь у нас остается последняя процедура. Я всегда говорю, я рукоятку обделываю И закрасить место реза болгарки. Я решил его закрасить бронзовым лаком. Здесь, наверное, вот так вот делаем. Ну вот я закончил очередной проект. Завтра будет без одного дня. Сегодня без одного дня как месяц ушло на него. Это самое топор мне нравится. Топор сделан для определенных целей. Сделал на века. Мне будет приятно, если вы поделитесь моим видео. Обязательно комментируйте. И в комментариях напишите, нужен ли ролик про заточку топора. Я пока заточку топора не трогаю, так что этот топор для колки дров для колки дров. Так вот он выглядит. Проект заканчиваем. Я еще задолжал за это лето еще один проект. Я хотел делать косу. Но, увы, у меня зуб-шашель заготовку для косовища кушал. И этот проект я переношу на следующий год. Кто не подписан, подписывайте. До свидания. Всем здравия и благ. С вами был Сергей.